Приветствую всех из Финляндии. Хочу поблагодарить всех тех, кто написал комментарий к последнему видео. Огромное, ребята, к вам уважение и почет. Очень удивлен, что настолько много людей, кто готов поделиться своим жизненным опытом. Потому что я считаю, жизненный опыт это самое главное и самое ценное в принципе. Потому что его можно получить только лишь в процессе жизни. И для тех людей, кто сможет им воспользоваться из наших слов, наших комментариев и так далее. Это важно. Кто-то сможет сделать, не сделать ошибку, точнее говоря, заранее, нежели сделав ее, поняв и потом не делать. То есть это тоже, вот это как раз таки и есть жизненный опыт. Когда ты что-то делаешь, у тебя не получилось, ты совершил ошибку, проанализировал, переделал, и в дальнейшем ты стараешься не совершать этих ошибок. Так вот, может быть, найдутся те люди, кто благодаря вам сможет не совершать эту ошибку даже в первый раз. Возможно, это будет помогать людям. Поэтому огромное вам всем спасибо. Очень благодарю и очень, очень ценю вас. Спасибо огромное. До свидания.